Всем привет, меня зовут Мила Колоклова и в этом видео мы с вами поговорим о том, с какой суммы можно начинать инвестировать. Я знаю, что вы долго ждали этого видео, поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на обновление моего блога в YouTube и если вы еще не скачали 5 трендовых стратегий инвестирования в 2018 году, обязательно это сделайте прямо сейчас. С какой суммы можно начинать? Этот вопрос, который мне задают ежедневно, ежечасно и требует немедленного ответа. Вот скажи, мило, у меня есть 50 тысяч рублей, этого достаточно или нет? У меня есть 100 тысяч рублей, могу ли я начать инвестировать? Или сколько мне нужно накопить? Скажи точно в граммах. ребята однозначного ответа я вам дать не могу. Не потому, что мне жалко или не потому, что я не знаю, а потому что инвестирование – это процесс более объемный, чем вы себе можете представить. То есть если вы думаете, что инвестиции возможны только на собственные деньги, то вы ошибаетесь, потому что процесс инвестирования тем и интересен, что он в себя включает много-много разных компонентов и ваших ресурсов. А что можно называть вашим ресурсом? Это и те деньги, которые у вас отложены. Я надеюсь, что вы уже их откладываете. И у вас уже есть капитал, с которого вы можете начать инвестировать. Но если этот капитал у вас маленький, это не означает, что все, труба об инвестициях вам пока думать рано. Потому что. Если у вас есть возможность взять ипотечный кредит, потреб кредит, автокредит и вы, самое главное, понимаете, что вы будете делать дальше с этими деньгами, то смело можно начинать инвестировать, даже имея в кармане 50 тысяч рублей. Сумма наличных не всегда является показательной. Конечно же, легко очень инвестировать, если у тебя есть свободных 5, 10, 20, 30 миллионов. Но не у всех такая ситуация, не у всех лежат деньги свободные в кармане, которые бы они могли пойти и потратить прямо сейчас. Но практически у каждого есть возможность, есть такой ресурс – это взять какой-то кредит. Если вы сейчас говорите, но ну, я же мама в декрете или я же работаю на своей основной работе и у меня там очень маленькая зарплата или у меня нету достаточных денег, которые я могу показать, это не приговор, потому что есть такие люди, есть брокеры, специальные люди, да, которые заинтересованы в том, чтобы помочь вам одобрить кредит, ипотеку, автокредит и так далее. И можно воспользоваться их помощью. да. Будет стоить каких-то денег. Но, понимаете, отдав 2-3-4% суммы одобрения, вы в итоге выигрываете большую сумму кредита, которую вы можете использовать. Конечно же, часть людей скажет: Я не хочу брать кредиты, для меня кредит это закрытый вопрос, и точно никогда и ни за что. Во-первых, не говорите никогда никогда. А во-вторых, кредит, кредит рознь. Есть хороший кредит, есть плохой кредит. Если этот кредит. Не помогает вам зарабатывать деньги, конечно же, смысла его убрать никакого нет. А если благодаря этому кредиту вы начинаете зарабатывать больше, то это же прекрасно. Берите эти кредиты, но самое главное берите сознанием, что вы будете делать дальше. Просто пойти одобрить себе кредит на автомобиль, который ты не знаешь, как ты дальше будешь использовать это беда или взять в кредит автомобиль для себя. Это пассив. А если вы хотите превратить этот пассив, эту машину в актив, то, конечно же, же сначала нужно продумать, куда вы можете отдать, под какую стратегию такси, проката, каршеринга и так далее, чтобы этот автомобиль вам генерировал деньги, которые бы покрывал и кредит с одной стороны, и с другой стороны у вас бы еще оставались деньги. Поэтому, имея даже, например, 150 тысяч рублей, вы можете спокойно зайти в стратегию автомобиля, доходного автомобиля. И да, у вас будет небольшая дельта после выплаты ежемесячного кредита, но через три года, когда автомобиль свое отработает, вы получите примерно 40-50% от рыночной его стоимости. Опять же, здесь, может быть, сейчас много не согласны, что, мол, Мила, да как ты себе представляешь, через три года этот автомобиль превратится в хлам и так далее. Знаете, я спорить не буду, я привыкла верить не словам, а делам, поэтому я сама лично зашла, если говорить про стратегию автомобилей доходных, у меня сейчас 5 доходных автомобилей, я зашла в эту стратегию где-то наличными, где-то частично наличными, частично в кредит, где-то полностью в кредит, я собираюсь проверить. Если вы хотите тоже, можете присоединяться. Кстати, в моем закрытом сообществе у меня есть контакты, тех компаний, которые я лично нашла, и также на моем канале вы можете посмотреть видео про доходные автомобили, чтобы воспользоваться этой же возможностью. Итак, с какой же суммы можно начинать? Если есть 150 тысяч рублей, мы с вами поняли, что да, уже можно начать инвестировать, а если есть 50 тысяч или 20 тысяч, ну, в этом случае, конечно же, тоже можно, можно все, если есть возможность взять кредит, если нет такой возможности, ну, по каким-то причинам, брокеры бессильный, никто помочь вам не может и так далее, ну, что ж, тогда нужно вкладывать свои знания, можно инвестировать, но тогда это будет инвестиции в себя, свои знания, в прокачку себя в теме инвестиций, потому что, чтобы понимать, что делать дальше с деньгами, у вас должны быть знания, знания просто так вам не придут. Конечно, можно простудировать весь мой канал, все посмотреть, но наверняка вам потребуется конкретная инструкция к действию. Поэтому... Вы можете записаться на какие-то курсы, пройти обучение, прийти ко мне на личную консультацию, пройти онлайн какой-то курс. Кстати, у меня есть замечательный курс, называется «Разумное инвестирование». Уже прошел первый поток этого курса, и это тот самый курс, который поможет вам разобраться во всех аспектах инвестирования. Что такое риски, как искать эти стратегии, куда можно вкладывать деньги, куда ни в коем случае нельзя и так далее. Но Имея 20 тысяч рублей, задумайтесь о другом, не об инвестициях сейчас нужно думать, а о том, как увеличить свой капитал и какие знания вам нужны для того, чтобы потом с этими знаниями и с новыми деньгами уже инвестировать их в большие какие-то проекты. И еще, инвестировать только в один проект, то есть вот у вас есть 200 тысяч рублей, и вы куда-то в один проект заходите, очень опасно. Потому что это грозит тем, что если этот проект не оправдает ваших ожиданий Если этот проект вдруг станет не прибыльным, а, например, убыточным И вы уйдете в минус, то это будут все ваши деньги, это будут все ваши накопления и Это опасно Поэтому даже обладая большой суммой 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, миллион Вы можете их использовать более рационально то есть не все вкладывать в один объект, а разделить по нескольким стратегиям. Так вы себя защитите от возможного краха одной из стратегий, от ухода в минус и от нулевой доходности. Поэтому, отвечая на вопрос, с какой суммы можно начинать инвестиции, Давайте поставим сумму 50-100 тысяч рублей, 200, но с оговоркой, если у вас есть возможность взять кредит. Если такой возможности у вас пока что нет, делайте все возможное, чтобы она появилась. То есть улучшайте свою кредитную историю. Если вы работаете сами на себя и не декларируете свои доходы, вы не ИП, не ООО, то займитесь этим вопросом, потому что создавайте свою хорошую кредитную историю, потому что она потом будет работать на вас же. И декларируя свои доходы, показывая, что вы зарабатываете, вы становитесь хорошим. Кредитором для государства. Вы будете лучшими друзьями банков. Банки с удовольствием будут давать вам и ипотеки, и потреб кредита, и кредитные карты. Сами будут вас приглашать к себе в офисы, сами вас будут уговаривать, взять эти кредиты. А у вас уже к тому моменту будут знания, что вы сделаете с этими кредитами. Если ни денег нет, ни кредитов нет, тогда начинайте активно работать. Работать, имейте несколько источников дохода, делайте все возможное, чтобы рос ваш капитал. Ни в коем случае не живите на 100% денег и генерируйте вот этот вот новый поток денег, из которых потом получатся новые деньги. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк like и ставьте уведомления о выходе новых видео. С вами была Мила Колокова. будьте на связи. Всем пока!